ребята всем привет звук на видео был испорчен поэтому я решил записать начитку пришла посылка с AliExpress. телефончик iphone 4s черный на 16 гигабайт упаковано очень хорошо пдс постарался с упаковкой положил в дутики вот эти вот там еще какая то коробка непонятная я просил у продавца оригинальную коробку айфона, он мне написал то что положит, вот. сначала я испугался, потому что коробка была HTC, думал что продавец ошибся и положил мне другой телефон, но продавец постарался и это просто была дополнительная пластиковая коробочка. Подавец положил подарки, о которых было указано в описании. И вот она сама коробочка с нашим телефончиком. Подавец положил рекламные буклеты своего магазина с просьбой поставить 5 звезд. Положил комплект пленок на переднее заднее стекло так, ну и сама коробка с iPhone. коробка не оригинальная потому что на оригинальной указано iOS 6 а здесь как минимум iOS 7 конверт с скрепкой и мануальчиками тоже нестандартный набор все на английском Сам телефон, пока он тоже хорошо в пупырочку, так что все сохранно. Скажу по сборке, телефон собран очень хорошо, я бы не сказал, что он даже восстановленный, потому что все в идеале. Пленка наклеена на переднее стекло, на заднее стекло не наклеено. Все отлично, металл холодненький. Все в идеале. Включай телефон, ложу в сторонку дальше по комплектации. Шнур для зарядки. Блок питания на 1 ампер. И наушники. Все не оригинальное. Наушники. Думаю, можно сразу выкинуть по подаркам, как было указано. Еще одна скрепочка. Вот, ребят, кто знает, подскажите, для чего эта штука. В описании было написано, то, что это какая-то защита от радиации телефона, все дела. Вот. Я не знаю, как это действует и действует ли вообще. Поэтому, кто знает, напишите в комментариях. Буду благодарен. Заглушка для разъема под наушники. Всем известный стилос. Вот, держатель для наушников. Вот такой милый, забавный, видимо, движонка. И подставка для телефона. Не знаю почему продавец еще положил в розовом сети ну и телефон телефон работает шустро, без лагов экран отличный я немного деревянный в системе EOS, поэтому извиняйте по скорости Так на телефоне стоит прошивка версии 8.1.1 версия на 16 гигабайт из которых доступно около 13 гигабайт, 12.7 Оставлю русский язык. Немного потерялся <смех> в списке доступных языков. Тупанул и не применял настройки языка. Гореж деревянный. Со второй попытки устанавливаю русский язык. Пасоновка языка занимает некоторое время. По сборке повторюсь телефон в отличном состоянии. Даже можно заказывать на продажу. Камера показала себя с хорошей стороны. Все заявленные 8 мегапикселей есть. Это видно на пробном снимке. При приближении особой пикселизации не заметно, Поэтому все 8 мегапикселей есть. Все кнопки увеличения громкости, переключения в беззвучный режим работают идеально. Торочки все выдвигаются. Очень меня удивила яркость дисплея просто на высоте. Я думаю, дисплей оригинальный у этого телефона. Очень насыщенный экран. Ждите обзор телефона. Я думаю, через некоторое время я вам расскажу свои впечатления об этом телефоне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Всего доброго.